Медитация для быстрой беременности Здравствуй, прекрасная! И сегодня я хочу подарить вам чудесную медитацию, благодаря которой вы откроете свое ментальное пространство и физическое тело, очистите себя, исцелите и подготовите к приходу рождение вашего малыша и очень важно смотреть эту медитацию в течение 21 дня утром и вечером нужно месяц пока вы не почувствуете что вы очистились и готовы а в течение дня чувствуйте как у маточки распускается цветочек лепесток за лепестком и вы Будете удивлены, насколько просто и легко вы забеременеете в ближайшее время. Моя благодарность. Подпишитесь на канал, поставьте лайк и напишите в комментариях после медитации свои ощущения. И напишите, я есть свет, я есть любовь. И мой ребенок со мной, да будет так, так оно и есть. А теперь закройте глазки и давайте подышим дыханием. Глубокий вдох и выдох внутрь себя. Глубокий вдох. Выдох внутрь себя. Глубокий вдох. И выдох внутрь себя. А теперь вы увидите себя под водопадом, вы стоите под красивейшим водопадом, вы видите красивейшую природу вокруг себя, она до такой степени удивительная, до такой степени завораживающая, что вы глаз не можете оторвать. Чувствуйте, как ласковый поток воды касается вашего тела. Вы чувствуете, как водопад омывает вас. Вы чувствуете легкость тела. Вы видите со стороны, как вода очищает ваше тело. Вы становитесь чистой. Ваше тело снаружи чистое. А теперь увидите, как вода, почувствуйте, как она проникает через вашу макушку головы и начинает омывать ваше внутреннее состояние, ваше внутреннее тело. И увидите, как водопад убирает все ваши негативные мысли, боль. Обиду, разочарование. Увидите, как через ступни по реке уплывает ваша обида на какого-то определенного человека, о вы сейчас прямо подумали. Другого человека обида. Других людей. Увидите, как она вас покидает и уплывает далеко вдаль видите, как ваша душевная боль опускается вместе с потоком воды выходит из ступней покидая вас и уплывая далеко вдаль вода наполняет вашу голову руки грудь очищая вас и делают чистой и прозрачной. Вместе с водой из вас уходят все блоки, боли, разочарования. Все ваши неоправданные ожидания. Все уплывает далеко вдаль. Вода наполняет ваш животик, маточку. Увидите, как она наполняет ваши трубы. Очищает маточку и ваши трубы, убирая все блоки и негативные программы. Они становятся проходимыми трубы. Маточка наполнена водой. Какая она у вас, темная или светлая? Если она темная, увидите, как она, эта водичка, из вас уходит. И в маточке появляется чистая, как слеза водичка. В данный момент сейчас ушли, покинули у вас все болезни, матки, все блоки на ментальном уровне. Увидите, как водопад очищает теперь ваши ноги, ступни. Вы сверкаете внутри чистотой. И видите, как все ваши беды, боли уплывают далеко вдаль по реке. Перека, как и вы, сверкает. Переливайтесь на солнышке. А теперь увидите себя на поляне с цветами. Увидьте, какие цветы вас окружают. Почувствуйте эту всю красоту, эта красота внутри вас. Увидите, как каждая клеточка вашего тела цветет и пахнет. Увидите свою душу, как в ней загорается свет и появляется безусловная любовь. Увидите красивейший цветок в своей душе, наполненный этой любовью, и свечением, сиянием, Распространите это сияние и запах любви по всему своему телу. Увидите, как цветок распускается в вас, излучая свет, любовь и теплоту. А теперь давайте опустимся ниже, вашу маточку. Увидите теперь, как в маточке пылает фиолетовый огонь. Сжигая в ней все опухоли, это ваши обиды. Увидите, как опухоли сгорают. Сгорают все блоки, родовые программы. Прямо здесь и сейчас сгорают все проклятия, посланными другими людьми. Или вы сами на себя поставили негативными мыслями программы. Все это уходит, все это растворяется. Исчезают сглазы и порчи. Они сгорают прямо сейчас в фиолетовом пламени. Исчезают прямо здесь и сейчас, на совсем. Увидьте свою маточку чистой. И увидьте, как в ней загорается огонек. Ваша женская сущность. Ваше материнское начало, наполняем маточку светом женщины, готовой принять в ломы младенца, теперь у Вики, как цветок вашей души направляет свой свет и любовь в вашу маточку. И в вашей маточке появляется цветок женского начала. Увидите, как он распускается. Лепесток за лепестком. Наполняя маточку любовью, светом, теплом. Это тепло начинает распространяться по животику и бедрам. Почувствуйте в бедрах тепло. И тепло заполняет полностью все наши бедра. Чем больше в бедрах тепла, тем больше вероятности забеременеть. Если в бедрах холод и вы не чувствуете тепло, в маточке увидьте солнышко которая согревает ваш животик, вашу маточку и бедра. Прямо чувствуйте тепло, прямо чувствуйте любовь и свет, наполняющий вас с маточки. Цветок все распускается и распускается. Внутри вашей маточки И заполняет все ваше пространство в теле Заполняет ваше Боже. Ложа Там, где вы сейчас лежите Комнату Увидите своего мужчину Или силуэт вашего будущего мужчины В этом пространстве Заполните мужчину светом своим любовью. увидите как все вокруг сияет света любовью все ваше пространство вся ваша квартира увидите как эта любовь покидает свет в вашу квартиру заполняя весь ваш дом город страну всю землю заполняйте своим сиянием маточки своей любовью выходите за пределы земли заполняю вселенную проходите космос время пространство и увидите вдалеке божественное сияние войдите в него и растворитесь теперь обратитесь к своему будущему малышу. Здравствуй, мой малыш! Я приглашаю тебя в свое пространство. Я приглашаю тебя в свое тело. Я приглашаю тебя в свою жизнь. Приходи ко мне, и я подарю тебе свою любовь, свою заботу, свою ласку. Проговорите все, что вы хотите сказать. Пригласите его от всего своего сердца в свою жизнь. Чувствуйте внутри себя любовь. Минута времени. А теперь увидите, как с небес спускается Божественный поток. Безусловной любви. Увидьте луч. Он заходит внутрь вас, наполняя вас и все ваше пространство божественным светом и безусловной божественной любовью. Увидьте, как в этом потоке спускается младенец в сияющем шаре и входит в вашу макушку, спускаясь по позвоночнику, все ниже и ниже, и входит в вашу маточку, увидите шар с младенцем вашей маточке, увидите, как маточка его принимает, сияет маточка, Божественным светом и любовью, окутывая младенца своей любовью и светом. Почувствуйте красоту себя внутри себя. Увидите, как цветок начинает сиять, обнимая малыша. Если вы этого еще не смогли почувствовать и увидеть, не пугайтесь, все хорошо. Достаточно просто знать, что это сейчас происходит в вашем теле. И увидьте, как вокруг вас появляется сфера. Вы находитесь в ней. Снаружи сфера зеркальная. Эта сфера будет защищать вас и вашего малыша от внешнего вмешательства это божественная защита, которая будет отправлять весь негатив обратно и не пропустит ваше пространство любви и света негатив внешнего мира. Теперь можете открывать глазки. Ну как ощущения? Поделитесь своим впечатлением в комментариях. Что вы почувствовали? Почувствовали ли вы ребенка внутри себя? Почувствовали как он пришел к вам? Чтобы все сработало, вам очень важно быть подписанным на канал. Обязательно поставьте лайк для обмена энергиями. И чем больше будет происходить за, за обмен энергиями, тем быстрее сработает практика. Я оставила данные для более сильного взаимообмена энергиями. Вы можете оставить донат, это та сумма, которая вам будет комфортно. Напишите также, когда вы заберемените, в комментариях в отзыв, чтобы люди понимали, как это работает. Благодарю вас за ваше доверие и желаю вам в ближайшее время взять свое прекрасное чудо на руки. А если вам будет актуально видео для благоприятного вынашивания малыша, пишите в комментариях. Я обязательно сниму такое видео. Ну а с вами была я, Елена Лиенко. До новых встреч в новых видео.